с вами Антон Савинов. И это очередной выпуск Playtape Cast. И сегодня в этом выпуске мы вам расскажем, когда покажут фильм Возвращение прошлой 4, Возрождение судей. Мой фильм. И какого числа в декабре месяца 2020 года, по новому 2021 год, по новогодней празднике 2021 год, новый год, покажется фильм Возвращение прошлой 4, Возрождение судей. Итак, поехали. Ну так вот, тот, кто еще не понял, ведь я давно в, в одном из последних выпусков новостей, новости кино, сиквел Возвращение в прошлое» и последний новый сольник про Тазельдуна, главного злодея «Возрождение в прошлое 4. Возрождение Судей». Я вам уже рассказывал, вот, на всплывающее окошко, высказка, эта вот подсказка. Вот, сиквел и вот это все. Вот, я, скажу ведь в этом видео я еще вам рассказывал о том, э о том, как я анонсировал, Синий Феникс, то есть главную деталь фильма Возвращение прошлой 4, Возвращение судей. Возвращение судей. Вот, анонсировал то есть Синий Феникс, вот этот вот. Вот. И только самое главное, я еще анонсировал так называемого TZD-DUN в специальном трейлере Возвращение прошлой 4, Возвращение судей и Special Look. А также, вместе одновременно с выходом специального трейлера Возвращение прошлой 4 вышел, вышли еще с, с, это, вот, слитые кадры в сеть этого, всего этого фильма, они даже уже появились, яркость картин как уже в каталоге есть. Вот, и сразу сообщу, что, что как только я э, каждый раз, когда набираю в Яндекс-картинках, в, Яндекс, в Яндексе, в основном Яндексе, хэштег э, Playteffing Company, хэштег Playteffing Company, то всегда встречаются такие вот так, всякие запросы. Так, всякие запросы. И сразу, пока это все крутится, я скажу. Ведь самое главное, что это, что я вам уже рассказывал это в, в, в моих выпусках новостей, во многих выпусках новостей я вам рассказывал о том, что э что тизер-трейлер «Возвращение в прошлое 4. Возрождение судей» «Возвращение, «Возвращение в прошлое 4. Возрождение судей» тизер-трейлер вышел в начале апреля этого года 2020 -го. Специальный трейлер вышел в, в середине мая этого года 2020 -го. А вот... Э это специальный трейлер вышел. А вот э, этот самый, так называемый, о, как это сказать. А вот финальный трейлер, в отношении прошлой четыре, возможно, не судей, выйдет, э, так сказать, э, имеется в виду, как это, э, в ноябре 2021 года, под декабрь 2020 года. Вот, под декабрь этого года. Вот, ведь считается, что еще детали пока что не все раскрыты, а, а кадры сливаются все, все больше и больше. Вот, в том и смысл. Вот, так вот я и говорю, что как только я набираю в Яндексе этот, так называемый, этот самый, хэштег, mm. хэштег, Company. так, что тут у нас... ну добавляю хэштег э, PlayTape Film Company. Вот. <coughs> Тут всегда высвечиваются разные видео. Там логотипы, новые заставки Play Tape Film Company 2020 года. Э, там реклама старая Play Tape Film Company еще. Поза, это, это еще прошлого года, когда еще выходил фильм «Возвращение прошлой два Подземелья крепости» в новый 2019 год. Вот. Особенно в Яндекс.Картинках что? Особенно в Яндекс.Картинках высвечивается такая вот дичь. Вот. Особенно обложки новых видео. Там особенно их кадры, эти все. То, что, короче, становится популярным. Вот. Вот это вот, вся это, Особенно вот это, это. Вот. Все, что угодно. Это как бы я вам напоминаю. Особенно разное, чего набирается. Там. Разные приколы. Да, кстати, я сразу сообщу, что, когда только я сразу заметил, я еще не знаю как, я, конечно, я вам признаюсь, мои подписчики, что это не я. Но в основном, что кто-то, вот кто-то, я не знаю, кто в основном, но под моим хэштегом The Компания" никогда не выходило таких видео на тему актрисы Софи Бутеллы. Вот. Ну, которая звезды, которая когда-то играла в Кинсвен, секретная служба, стартель Бесконечности, мумия. Это понятно. Вот. Только почему-то кто-то... Целенаправленно кто-то из моих подписчиков или каких-то фанатов который, или какой-то не подписчик который без подписки просто взял наверное с сделал какую-то там фотографию там этой вот э этой самой Софи Бутеллы и подложил по нее этот хэштег почему-то. Я не знаю почему, наверное, я, конечно, не, не разочарован после этого, но очень, конечно, рад тому. Я еще не знаю почему. Ах да, и еще. Я же еще, поддерживая британского пранкера Бена Филлипса, вот, я сделал уже, так сказать, свое видео-пранк, который рассказывает там, точнее, не рассказывает о а то, как я сделал прикол над своими детьми и соседями. Вот, когда вот, скинул как будто такой йогурт, такой вот, заквашку такую, сразу так вот, и все, и сразу комментировал, что они сказали. Вот. Это как бы я там хэштег Sorry Bro, у меня якобы этот Бен Филлипс меня залайтал, Вот. И все. Но перейдём к следующей особенности. В том, что как бы... Так вот все и было. В том, что вот так это как бы. Вот. А теперь о самом главном. О дате выходя на в прошлое 4 возрождения студии. В основном я уже вам рассказывал в каком-то русском новостей о том, что э -э о том, что фильм Возвращение в прошлое 4, Возрождение судьи выйдет в декабре 2020 года, в этом году. Э под новым 2021 год. Вот. А сам э его продолжение Возвращение в прошлое пять закроется Тавриды. Продолжение, то есть пятый сиквел. Квинтикл, выйдет э, в мае 2021 года. Ну, а шестой сикл, Возвращение в прошлое, который уже получил название, как я уже говорил одном из, одно, в одном из выпусков Play каст Cast, о том, что э, все три фильма, э, Возвращение в новой трилогии получили уже название. Вот. И Если кто, есть, кто не помнит, повторюсь. Вот. Ведь четвертый фильм, Возвращение в прошлое, как вы уже знаете, называется Возрождение субдей под заголовкам. Э, вот. По заголовок фильма «Возвращение в прошлое» 5, 5-го продолжение 4 этого фильма, то есть квадрикола, называется «Сокровщи тавриды». Ну а 6-й последний э, сикл, 6-й сиквел, который является по хронологии событий, в саге возвращение в прошлое» последним, вот. Э, новая игра. То есть 6-й фильм, 6-й сиквел, который выйдет еще не скоро. то есть Нет, не почему не скоро? 6-й сиквел «Возвращение в прошлое» выйдет в декабре 2021 года, аж под Новый 2022 год. Вот. И, и у него уже есть название, Новая игра. Вот. То есть у, у этих самых трех сиквелов «Возвращение в прошлое, новых, новой трилогии, чего от ребята шестых, уже есть название. Возрождение субдей, сокровища Тавриды, Новая игра. А вот у самих приквелов, которые расскажут об Алексее Дятлове, как он до рождения своего сына путешествовал со своей девушкой Стеллой, уже написаны сценарии. Вот. Я рассказывал в одном из прошлых выпусков об этом, в синопсисе трилогии «Придел», которая расскажет именно об Алексее Дятове, отце Дмитрия Дятове, который до рождения своего сына путешествовал со своей девушкой Стеллой э, в прошлое и узнал о том, как заражался орден рыцарей Врагов пендрилотов и кто их создал. Вот. И сразу, конечно же, помимо этого, будет еще сняты еще и «Митквилы». Вот, например, «Поведите темных душ», как я уже много раз вам рассказывал и, повтор и повторюсь. О том, что «Поведите темных душ» расскажет об э, Харазе и Тимберне, о прошлом злодея Трикила, точнее, прошлая три последняя битва. То есть, Злодее третьего Сикила, точнее, прошлая последняя битва, Харазе и Тимберне. Вот. О том, что, а какое него было прошлое, как он стал учеником Тюнаслава, уже синопсис есть. Вот. И еще будет снять еще один Викл, который расскажет о том, что было до Ведь читается, что хронология таймлайна первой троги рас расворачивается в том, что «Возвращение в прошлое в поиск разного времени» рассказывает событие в... в 230 году, а «Возвращение в прошлое» — два подземельных крепости его продолжение, и события в историческом прошлом, куда пришелся Дмитрий с с Сергеем, рассказывают в... на несколько лет раньше, в 2029 году. А «Наследие темнослава» будет «Приквелом», точнее, «Прошлое 2». То есть он о том, как князь «Вамарон» пришел к власти, и о том, как он превратился из темнослава в «Вамарона». То есть уже синопсисы всех этих сиквелов, и «Миклов», и «Интерквелов» уже есть. И я вам сейчас им как раз и рассказываю. Ну вот, напомню даты выхода. Ведь я уже от выхода 4, 5, 6 сиквел уже назвал, что 4 выйдет в 2021 год в этом году. В мае 2021 года состоится пятый фильм дебютирует, А вот шестой сиквел выйдет в декабре 2021 года, под Новым 2022 год. А вот трилогия приколов, это сразу через два года или через год будет уже начинаться сниматься. Вот. Когда уже это будет уже 2023, 2024, 2025, 2026 года. А в эти 26-е года уже уже будут сниматься так называемые будущие сиквелы Аватара Джеймса Кэмерона. А в основном еще и новый Гарри Поттер. Ну и, возможно, и «Пираты Крепского моря», в котором уже Джек и Робья подменят женщины. Вот. В том и суть. Ну, так вот, я и говорю. Сразу, нап... если кто не, не помнит, не, не помнит, о том, что фильмы «Возрождение в прошлое» новые, а в основном фильм «Возрождение в прошлое 4. Возрождение судей в основном, будет так называемым не только... Он, он конечно, на... по сюжету начнутся события после э, третьего фильма, но... Но событие исторического прошлого, куда будет Дмитрий Дятлов и, се и Сергей расправиться со, со главным злодеем «Возвращение прошлой 4» — это Зальдуном, будет происходить в пятом веке. То есть уже спустя там уже в трейлере было, было ясно в этом «Возвращение прошлой 4» «Возвращение Судей, Там был спойлер о том, что Дмитрий Дятлов, это как Сергей, Дмитрий Дятлов и брат Дмитрий Дятлов, который появится «Возвращение прошлой 4», Андрей Дятлов, как раз именно именно Дмитрий Дятлов, когда они все это трое, Андрей Дятлов, Сергей, Дмитрий Дятлов стоят э, на, на обрыве, пере, а перед ними город Цубдея, Юдинская крепость. Вот, есть такой спойлер, там, где, оказывается, но это же все, что возвратилось после 60-200 лет, после победы над пентезиотами при Вамороне, то есть князе То Оказывается, что, что, что события точнее прошлой два происходили, так сказать, э, в так называемом э, третьем веке. А значит, Прошло как минимум 200 лет. То есть, получается, что за эти 200 лет, получается, что было спокойно, пока не пришел сам Тезельдун. Возможно, я вам уже рассказывал о том, что после этого, что он, после того, как еще будет выпущен так называемый э, отдельный фильм «Возвращение в прошлое», который называется «Возвращение в прошлое чума», который еще не снимается, который я сказал в, в, одно, в одном из выпусков новости кино. А, вот. И так считается, что после этого еще будет, даже еще, даже сам, Сольник, про Синий Феникс, не только про Синий Феникс, но и про то, как, про, про как Тазальдун пришел к власти, как его, как его поменил самозванец, то есть Клон Тюнаслава, уже синопсис есть, вот, о том, какое было прошлое у самого Боина, то есть старика, которая появится в Возвращение прошлой 4, вот, и все остальное прочее, вот. И так вот, считается, что Возвращение прошлой 4, я ведь к чему веду? В том, что это будет по некоторым деталям, как ремейком, но, но как бы не... Это как, будет как ремейк. Ремейк. То же самое произойдет, конечно же, и с пятым, шестым. Ведь считается, что по сценарию, по сюжету, по некоторым фактам и спойлерам, «Возвращение прошлой пять который уже получил название «Сокровщи Таврины», конечно, он будет не так уж сильно близок будет к фильму «Возвращение прошлой два Наверное, потому что он будет близок одновременно, как бы и ко второму фильму точнее прошлое, то есть прошлое два подземелья крепости, и одновременно и к трикилу, то есть к прошлое, три последних битвы. Одновременно и к сикелу и трикилу. Вот. вот. Ну и конечно же шестой сиквел, волочнее прошлое, который уже получил название Новая игра, которого уже есть синопсис это все такое. Э так наз... Он, конечно, будет близок очень к третьему фильму. Вот. И там, конечно же, считается, что это будет шестой, считается, что 6 сик прошлое по хронологии событий, по счету хронологии событий некоторым будет последним фильмом. А ведь считается, что по сути дела фильм в фильме Возняние прошлое чума Это будет так называемый новый фильм новой фазы возвышение в прошлое. Ведь считается, что, что я превратил трилогию возня прошлое во франшизу. То есть считается, что первая, вторая и фильмы, то есть целая первая трилогия в прошлое уже закончилась. А, со... а потом уже начина... уже сейчас снимается вторая трилогия, которая начинается после первой. Вот, а уже след за этим, когда закончится новая вторая трилогия, вот, будет снята еще трилогия Прыклев, как я уже рассказал по Алексей Дятловича. Вот, а уже след за этим еще четвертая трилогия, которая будет началом второй фазы саги в прошлое. Вот. Ну вот и на этом все. Я вам все рассказал. Это был выпуск каст Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Новые видео уже на подходе. Впрочем, спасибо, Финкомпания. До свидания.